Что это за вообще? <смех> <смех> <смех> Блин, ребята, неужели я держу эту вещь в руках? Это просто что-то, это вещь квадратная монета Украины. Я зашел к моему другу, канал Лавка Удовольствий, ссылочку на него я оставлю в описании, наверняка вы видели, у меня есть с ним ролик. Тоже будет сейчас в подсказке, ссылка на этот ролик. Посмотрите, пектораль. Пока, к сожалению, такой монеты у меня нет. Э, но я считаю, что это очень красивая вещь. Действительно, настоящую пектораль даже копию не каждый человек может себе ну что, позволить. Даже увидеть. Вот Огромная такая коробка. Бархатная сделана, давайте откроем. Легко открывается одной рукой, прям как MacBook, знаете. Здесь мы видим сертификат, в котором указаны характеристики данной монеты. Подпись главы национального банка. На самом деле сегодня у нас поменялся глава национального банка. Теперь он с фамилией Шевченко. Довольно интересно, много уже шуток на эту тему, что теперь банкноты с Шевченко будут с подписью Шевченко. Довольно интересная такая Ситуация. Тут мы видим описание э, на двух языках, на английском и на русском, э, истории появления, находки данной пекторали. Вот у нас замечательная коробка с золотым тиснением. Характеристики тираж данной, данной монеты или данного подарочного набора. Ну Будем считать, что это монеты, квадратные монеты. Впервые в Украине появились такие квадратные монеты. Интересно, просматриваются ли водяные знаки на этом сертификате посмотреть нет никаких водяных знаков нет к сожалению Но было бы интересно если бы делали водяные знаки вот мы видим сама монета она состоит из четырех вот таких вот квадратиков она серебряная полностью с другой стороны просто невероятное золотое теснение золотом покрытым сама пектораль вот она получается объединена четырьмя вот такими монетками. На самом деле, было бы, конечно, интересно ее приоткрыть и немножечко подвигать, по поиграться этим пазлом, но, наверное, Саша мне не разрешит это сделать, пока в этом ролике. Абонент не звонит. Вот, мы видим указанное золото пектораль название на каждой монете, вот, кроме... А, кроме вот этой, главной, тут у нас э, год указан, указан год чеканки в золотой пекторали. Замечательная вещь, просто очень приятно держать в руках. А, Саш, а, как тебе, когда ты получил а, данную монету? Это двоякие чувства, на самом деле. Я себе не представлял ее такой огромной. Вот. И, э, ну, кайфовая, кайфовая, ничего не скажешь реально держишь, держишь богатство. богатство как думаешь она у тебя э, останется в коллекции или возможно пойдет я дальше уже на следующие? нее столько людей попросили кто первый перекинет деньги то ты станет счастливым обладателем Ребята. Так, сколько у меня с собой денег давай посмотрим вот, то не я видел когда ты так, там там? мало, ну, ну, мало. давай поторгуемся давай сколько ты сколько ты отдашь мне 35 нет tego? ладно я, все безналичный расчет он есть карточки пожалуйста так что у вас есть возможность приобрести такую пиктораль äh, наверняка есть и на аукционах на разных и на виолете уже 7 300 аукционах. я видел цену даже есть 7 300 цена ну, сейчас да это это просто очень-очень крутая вещь на самом деле у меня сейчас такой нету не знаю будет или не, не будет uh, что еще можно по ней сказать uh, насколько сложно было тебе достать ты сразу приобрел ее или нет или была какая-то история с ней связаны я сразу попросил чтобы она у меня была моментально как только она выйдет вот но получилось так что э, банк ее выдал гораздо позже но суть не в этом суть в том что все знают что когда за нее торговались она стоила одну цену и в итоге аж практически 6 копейками тысяч гривен она обошлась в итоге э, мне поэтому монета не успела еще попасть в руки подорожала два раза вот такая вот так, история в этой монете. Честно, наверное, это все-таки сокровище. То есть это то сокровище, которое надо положить в свой какой-то... Сейф? Э, да, вот такой вот, как у меня, для орденов, для медалей. Видишь? Ага, вот шикарный, такую вот штуку. Шикарный. И она должна храниться где-то на полке. Может э -э даже какую-то подставочку себе сделать, да? так да, да, ну, да, ну, да. Вообще очень огромная штука. Посмотрите, как... как красиво прорисованы персонажи эти животные это как грифон да или кто он я даже не знаю угу. кто это. Вот, у нас вот. есть золотая монета пиктораль которая стоит 70 тысяч гривен например да вот она вот это копия этой монеты вот пожалуйста пиктораль ну она грубенькая. А, ну это китайская копия, ну, да, вот. но вот такая монета в золоте стоит очень дорого. И кто может себе позволить вот, просто взять а там, 100 тысяч 100 тысяч, там 70 тысяч гривен. М -м, серьезно, то да. есть, ну может по золоту она конечно подешевле, угу. то есть 60 тысяч можно купить. Угу. Но эту за эту сумму, там даже за 7 до 10 тысяч гривен вполне реально приобрести и радоваться. И, конечно, было бы здорово, чтобы такое сокровище делали уже и на других монетах, более доступных, ну, которые да. выходили на гривне, Представь на гривну с таким сокровищем. Ну, да. Судя я потом, думаю... как ты рассказываешь в захлеб, я... у тебя сразу предложение. Ты у меня покупаешь эту монету и идешь в розницу тратить вот по отдельности этими частичками Хо -хо -хо. и снимать реакцию. Так, ну я бы себе реакция будет такая: что это за херня вообще. тратить в Друзья, я это видео записывал славки лавки удовольствия Александра. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Здесь очень много всего. Заглядывайте в гости, передавайте привет от канала Монеты Украины. Фартовый коллекционер. Здесь наверняка вам улыбнется удача, вы выберете себе что-то, то, что будет вас радовать, то, что э, дополнит ваш, вашу квартиру или ваш дом по декору, потому что огромное количество всего. И, конечно же, самовары, с которых реально можно прям э, готовить и пить чай. Я думаю, мы обязательно это попробуем как-нибудь как похолодать. Жду сейчас, вас. Сейчас слишком жарко для чая. Сейчас только виски со льдом. Да. Все. Ну что ж, друзья, всем пока, удачи. Ставьте лайки, поддержите мой канал, поддержите канал Александра. Всем пока. Увидимся.